Здравствуйте, дорогие друзья и враги. Приветствую всех, дорогие друзья, вы на канале ZFIFA. Вот и настало время ТОДСов, будем тестить интересные, крутые, карты с прикольными статами, я думаю, будет очень круто. Но перед началом хочу попросить вас поставить лайк под этим видео, написать какой-то комментарий, желательно из 4-5 слов, потому что сейчас у меня нет монетизации, и тут совсем дело не в тех копейках, которые я получал, а дело в рекомендациях, то что YouTube без монетизации на канале гораздо хуже рекомендует видео. Поэтому, если будете помогать всеми лайками, комментариями, там, подписываться, то данные мои видеоролики будут очень неплохо продвигаться И этим вы поможете вырасти моему каналу Надеюсь на вашу поддержку, от меня вы получите видео Также не забывайте про инстаграм и телеграм Там бывают интересные посты о жизни канала Еще всякие интересные мысли, так что заходите и подписывайтесь Не смею больше вас задерживать, приятного просмотра Собственно, ей дропнули большое количество интересных с карточек У большинства наверняка статы нарисованы И сегодня на обзоре у нас Арно Груневелд Карточка, как мне показалось, довольно симпатичная 4 плюс 4 для меня это довольно важный аспект я могу делать там самые распространенные скиллы конечно если бы было 5 на финтах либо же 5 на слабой ноге было бы в миллион раз лучше но все таки что имеем то имеем куплен собственно за 43 тысячи монет это для такой карты довольно дешево вот эта карта в принципе идет на замену всем кто катает викенд лиги. у него отличные статы перейдем к ним скорость разгон 95 скорость рывков 90 я накинул хантера то что ему прибавляют еще он там будет бегать на 99 потом баланс 86 реакция 80 завершение завершение 86 а с хантером это прям 94 и это топ вот прям это очень круто сила 80 передачи 85 короткий 78 длинный пас талант у него зрелищность и скоростной дриблинг вообще карта чем мне понравилась это во-первых цена во-вторых хорошая нация все-таки нидерланды можно залинковать лига конечно не самая лучшая чемпионшип но все же сейчас есть иконы у многих многие собирались бы чехи и также есть неплохие Карты из Голландии, собственно, вот такая вот команда: да, супер фановая. Почему бы и нет? Я решил поиграть непосредственно Буаду. карта у него неплохая, если так посмотреть. Есть у него Информ 84, но у меня не хватило монет по секрету говоря, у него статы неплохие, 3 на финтах 5 на слабой, что очень даже годно. Есть завершение, есть скорость, есть сила. Но сегодня обзор не на него, поэтому карта в принципе неплохая. Промас отыграл много Виндлик. Ним карта в этой Фифе неплохая. Сейчас, конечно, довольно. Сложно конкурировать с иконами и прочими бестами с нарисованными статами. Вот такая вот команда незамысловатая, так что думаю, получится интересно. И, конечно же, на замене я решил оставить очень годную карточку. Сегодня я обнаружил это вот этот парень, потому что без тильта никуда залетаем в третий дивизион, чтобы потестить эту карточку. Как всегда, все по старинке потестим скорость, удары, физуху и вообще, поймем, стоит ли покупать эту карточку. Итак, первый соперник. Посмотрим, что же за состав против нас попадется. Фигу есть, не супер карточка. Неймар, Мбаппе по стариночке, Золо, его прайм-версия, Ренату Санчеш, Варан. Команда сильная, и против такой тимы будет довольно интересно поиграть. Перестраиваюсь на 4-4-2, она у меня стоит в атакующей, и самое время тестить эту карту. Вообще, тот с команда их две, это тот с команда которая выбирала сообщество, и команда... Ой, хороший пас, кстати, летит на Робертсона, попробуем что-то придумать, как раз передача гол можно забивать. Хорош, первый мяч, как раз атаку начал Арно, и мы забиваем такой интересный гол Собственно, выпустили они тот с комьюнити, тот с чемпионшипа Карты интересные, но статы у многих, как мне кажется, нарисованы Если хотите тесты еще каких-либо карт, то обязательно напишите в комментариях Пока что надо пофинтить за Арно, посмотреть, что он умеет, отлично А лонгшотик? Окей, лонгшотик заблочили автоблоки Арно Финтим за Арно, очень нравится мне его моделька, он из-за того, что не супер высокий, довольно неплохо дриблит, и у него очень крутой микродриблинг, с помощью него можно легко разворачиваться, давать какие-то передачи, и из-за этого вот эта карточка мне и нравится, то, что он супер ловкий, соперник пока довольно ватный, поэтому есть все шансы, хороший пас сейчас был, кстати, от Арно, Арно, финт! Это надо решать Вот, отличное завершение, отличный удар Хороший гол, первый гол в этом матче От него уже есть пас, который привел к голу И также есть такой годнейший гол Кстати, геймфейса вроде у него нет Вот, карта безумно мне нравится Особенно его нарисованенькие такие статы Они выглядят супер-супер интересно И хочется за эту карту бегать Это какое-то разнообразие Проверим его передачу Арно пас Пас, кстати, был довольно средненький Так, ищем Арно Арно. Закрутить. Вау. Отличный гол. Просто шикарнейший. Уничтожаем соперника 3-0. Повтор челик не дал посмотреть. Но вот она подкрутка, которой я говорил. Просто находишь годную позицию и забиваешь гол. Все максимально просто. Вот в этом матче супер неплохо себя пока что показывает Арно. Реально годнейший статы. И сейчас мы пропускаем от Напомню, карта стоит всего 50 тысяч. И мы сейчас выносим состав, который стоит в кучу раз дороже нашего. И эта карта себя годно проявляет. Что сейчас сделал Поуп, я не совсем понял. Выбил мяч, хотя я мог брать в руки с его-то ростом. подходит к концу. И безумно приятно было играть. Эта карта прям меня впечатляет. Статистика. Вот такая вот статистика. 5 на 3. 3 удара в створ, 3 мяча. Но я больше владею. Так что вопросов тут никаких не имеется. Годный матч. Пока что проводит Арно, забил уже два мяча и очень круто отдал ту передачу, которая привела к голу. Пока что эта карта оправдывает свою цену. Всего в 50 тысяч, я думаю каждый из вас, кто сейчас смотрит это видео, сможет купить его и всегда затестить. Сейчас главное от Минди не пропустить. Я плохо вышел и пропускаю нелепейший гол. Окей, счет 3-2. Ничего, ничего страшного. Главное затестить эту карту и понять, годная она или нет. Но пока что он очень круто себя проявляет в этом матче. Баду на весик. Вон вижу Арно. И пробивать. Штанга! Вот сейчас это было супер странно, как он попал в штангу с такой позиции. Наверное, больше не повезло, но это настораживает. Если таких позиций попадает игрок в штангу, все-таки надо тестить еще и смотреть его ударчики. Потому что это была супер странная ситуация. Хочется вывести на ударную позицию, вот как сейчас. Ну удар летел неплохо. Так-то летел неплохо, но чуть-чуть не получилось в данной ситуации. Арно! Пробить! Ну вот левый, левая нога Фенесик этот совсем плохо Полетел, все-таки даже не в створ ворот Но все же вот левая 4 звезды, не 5 и это в некоторых моментах Чувствуется, вот такая вот получилась Катка, голы, Арно забил 2 Потом голевые пасы, он не отдал Ни одного, но отдал хороший пас Который помог забить Самый первый гол и вообще катка мне Реально понравилась, было приятно играть 50 тысяч монет, просто вдумайтесь В эту сумму, в конце фифы 50 тысяч Я не играю в фифу около месяца, у меня очень мало но монет на 50к я смог добыть буквально за парочку часов. Так что думаю, вы тоже сможете потестить эту карту. Переходим ко второму матчу. Итак, второй соперник найден. Смотрим, что это за состав. Годная команда, Нерес, две иконы довольно неплохих, Мендин на позиции ЦЗ, не знаю, что он там делает, Кьеза, собрал парень Кьезу, Дебала, который сейчас в каждом составе Видаль, его дорогущая, но довольно годная карточка, неплохой состав, будет интересно поиграть. В этом матче сыграю сверхзащитная, это у меня 4-2-3-1, она не особо там, что сверхзащитная, но просто хочу потестить одного форварда, хочу посмотреть, как будет смотреться Арно на позиции страйкера, ой, что это за мув такой, Ну да ладно, мяч остается у нас, посмотрим. Посмотрим, что дальше получится. Арно. Убрать под левую. И Финесик. Хороший был Финес, но левая на 4 звездочки ощущается. Все-таки была бы еще одна. Был бы наверняка гол. Посмотрим навесик с углового. Навесик, балок, гол. Вот она голевая. Вот она голевая от Арно. Подбежим к нему. Отпраздновать, но отпраздновать не получится, пропускается повтор, вот она голевая Отличный навес и отличный гол от Балака Пока что карточка Арно очень-очень круто себя показывает Так, сейчас надо попробовать отыграть вообще командно, потому что нужно забить еще один гол Пока что не буду искать нашего беста, хотя вот бест сейчас неплохо открывается Неплохо открылся, забрал мячик и забил гол, найс, отличный отбор, очень классный удар Шикарно, все отлично получилось Да, геймфейс его прическа, конечно, не совсем та Но все же, вот, отбор, о котором я говорил ранее Вот он и сработал Когда атакующий игрок имеет отбор Хотя бы там 40-50 Это супер полезно в атаке Промес, надо за Промеса раскрутиться и не потерять мячик желательно Груневелд, вижу Пробить отсюда Опять гол! Что он творит? Что он творит? Этот Финес Просто и галешник. У меня так давно не залетал таких мечей, мне сейчас так нравится играть за эту карточку, парни, просто супер карта. Офигеть, я не верю до сих пор, что такое залетает, но оно залетает. Финесы летят, хоть подкрутка маленькая, но финессы летят. Наверное, не супер стабильные, не супер всегда. Если думать в процентном соотношении, то, наверное, где-то в 70-80% случаев залетают топовые голы из финессов, издалека. Итак, наш бист. Бист пробить сильным! А что это такое? Полетело сейчас. Сильный удар совсем не пошел. Окей. Окей, все не так радужно. Как оказывается, сильный ударчик пока что не пошел. Но это такой, наверное, моментик, мне кажется, единственный. И сейчас буду еще пробовать сильные удары. Без подкрутки. Потому что это... Странно получилось. На позиции нападающего пока что этот бестяра неплохо смотрится. И это мне очень-очень нравится. Потому что все-таки сейчас найти какого-то интересного нападающего не так, чтобы легко. Удар! Хороший был удар. Хороший был удар. Облак затащил. Аран, забивай. Не знаю, не, не получилось забить, сейчас, наверное, нужно было перебрасывать. Но я в секунду не сориентировался, решил пробить на силу, не получилось завершить. Грунвелл проявляет себя максимально интересно. И, надеюсь, еще себя покажет сегодня. Забегай. Пробить. Nope. Ой, перекладинка, как же было неплохо. Чуть-чуть не хватило, чтобы завершить эту атаку удар опять же полетел суперсильный, обожаю игроков с шикарной силой удара и грумвелт именно из тех, потому что мячи летят прям очень сочно, провалы у меня в защите лютые, Сар, пропускаем от цара на 86-й практически на 90-й, не то чтобы мне обидно, соперник на самом деле заслужил на эти голы, у него получалось наиди проходить мою оборону, которая сейчас находится в супер плохом уровне из-за малого количества часов за последнее время, девять и оценка, забил два мяча Отдал одну голевую передачу Карта пока что стоящая Сейчас отправляемся в третий матч, чтобы наверняка понять, годная эта карта или нет Но пока что это супер карточка <звух> угу. И против нас с нами попадается годнейший состав Мбаппе, Роналду, Неймар, Мбаппе, Тоти Нойер Тоти две легенды, Дебала Дебала в каждом составе, это вообще, я не знаю, супер какая-то имбовейшая карта Посмотрим, что получится в этом матче Также сыграю в одного форварда Думаю, выйдет годно Балок Пас. Можно сразу сейчас за Промеса оформлять. Промес, Квинси! Квинси Промес, сюда. Третья минута матча. Мы забиваем Изи Галешник. Без участия, конечно, Грунвелда, но что имеем, то имеем. 1-0 на третьей минуте такому годному состава, который стоит в миллионы раз дороже моего. Можно дать на Грунвелда. Асипас на Балока. Балок И пробить Балок. Пробивай! Бум! Второй! Второй гол, пятая минута. Просто, я не верю в это. Голевая, голевая на счету Грунвелда. Мбаппе забивает третий мяч. Ну да, ну да. Карта за 4 миллиона. Финесса кладет только так. Ничего, я вообще не расстраиваюсь после того, как я вел 2-0 пропустить так быстро 3. В этом ничего страшного нет. Главное сейчас затестить удары, затестить передачи от Грунвелда. Пока что все меня в нем устраивает. Вот сейчас, вот сейчас он покажет тоже, что умеет. Вот сейчас он, блин, покажет тоже, что умеет, забивает этот эти гол подбегаем к камере. Вот он, вот эта машина. Отличный удар, shot power просто нереальный. Показывает, что это он. Такой вот первый тайм, что мы имеем отличный удар, отличный пас. Вроде как голевая. Я уже немножко забыл, честно говоря. Сейчас посмотрим, что мы имеем по голам. Один гол у нас у Арно. Голевые после тоже одна голевая. Гнабри одна голевая и Буаду тоже одна. Пока что неплохо. Гол плюс пас в первом тайме. Посмотрим, что получится во втором. Ну что мы такое пропускаем опять? Нерес 6-3. Такой обидный гол. Просто из любой позиции в ближний залетает. Ладно, наша главная задача тогда сейчас еще потестить Арно. Посмотреть, что получится Неймар. Что если отсюда дать Финес? Что это такое? Я не верю в это! Я в это не верю! И это подкрутка сколько там? 80-70 с копейкой? Серьезно! Просто офигеть! Что за ударище? Клостерман. А за Клостермана? Ложный удар. Пенальти! Пенальти! Найс! Окей! Пробуем отыгрываться! Просто пробуем отыгрываться! Пробьем в нижний. Посмотрим. Пенальти у него, кстати говоря, вроде как совсем не очень. Попробуем забить. Найс! Забиваем гол. Все шансы на камбэк есть. Грунвелд, хорош. Полетели. Нет, нет, я не хочу пропускать. Нет, пожалуйста. Найс, найс, еще есть. Две минуты добавлено. Все шансы есть. Грунвелд, на Неймара. Это не Неймар, это Буаду. Окей, Буаду. Дай. Пробивать! Па! Nope вот ШТАНГА, КАК так? НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ ШТАНГА, ПОЧЕМУ? НУ ПОЧЕМУ что? Шта... ПОЧЕМУ ТАМ ШТАНГА? Три мяча в этой игре, и по голевым одна голевая с первого тайма, но эти три мяча, они были безумно крутые. 6-5, проигрываю. 16-12, по ударам я выиграл. Вот этот гол с подкруткой, это просто невероятное зрелище. ЛЮТЕЙШИЙ ЛОНГШОТ НОЙРУ, ТОТИ НОЙРУ просто посмотрите на это, реально посмотрите на это, капитан моей команды, в данный момент оформляет такой лютейший голешник я очень доволен этой картой так что давайте подводить итоги собственно говоря, самое время подытожить 6 матчей сыграно, Игрной, 11 забитых голов 2 голевые, тестился он на позиции нападающего, поэтому голевых всего 2 не так важно, но голы вы видели эти мячи, я думаю, эта карта реально заслуживает вашего внимания, 50 тысяч монет, это даже 43, на 7 тысяч меньше, чем я сказал, эти деньги найду сейчас в всех, Реально у всех, вы можете спокойно приобрести его, на заменку посадить, поиграть, даже в основе можете его задействовать, потому что вы видели, он может утолкнуть боппе, перегнать кого угодно, забить любому вратарю, но 96 был просто неудел. Реально карта мне очень сильно понравилась по моим эмоциям, потому как эм, лично я могу вам сказать, мне было приятно за него играть, могу вам посоветовать и он обязателен к покупке. Сыграйте им хотя бы пару матчей, затестите, не понравится, продадите, понравится, оставите себя в команде до конца этой игры, потому что карта очень классная. Собственно говоря, на этом у меня все, надеюсь видео вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, соцсети все в описании, всем спасибо за просмотр и всем пока!